83 года. Как-нибудь о занимается? За компьютером. Учится в кулинарии. 83 года. Уже в кулинарию 2. Но никогда мы не учимся. Всю жизнь учимся. 83 года. Берите пример, молодежь.